Имя моей двоюродной сестры, Настя, она работает в а график такой, что приходится ездить месяц через месяц. Всего год назад ей посчастливилось выскочить замуж, и разумеется она беспокоилась о том, как бы муж не начал ходить налево, пока она пашет где-то в северных районах. Мы с Настей, как настоящие сестры, были довольно близки, именно поэтому она попросила последить за оставшимся супругом. В то время работа в ларьке концтоваров не приносила абсолютно ничего. Сестра же предложила давать мне плату за уборку квартиры. Пусть деньги небольшие, но жаловаться не приходилось. Знала бы я, чем это все закончится. С мужем сестры, Валентином, я познакомилась еще до свадьбы. А как обходителен он был с Настюху, буквально на руках натаскал. Из себя всегда джентльмен. Каждая вторая знакомая ему девчонка сохла повали, Но он крепко держался за образ своей возлюбленной Насти. С другой стороны, я сестру понимаю. У любой на ее месте могут возникнуть опасения. Один месяц и не такой уж и маленький срок. Вот мне предстояло навещать его квартиру два раза за неделю. А после повещать сестру, если замечу что-нибудь подозрительное. Бутылки с алкоголем, странный запах или женское нижнее белье. Обычно Валя отдыхал на диване под тупые мужские сериалы по телеку, в то время, как я мыла и пылесосила полы и ковры. Когда я заканчивала, мы пили кофе, а после расходились по домам. В квартиру я заходила в разные дни и в разное время, но он всегда был дома в одиночестве. Вскоре я начал относиться с иронией к моим посещениям, поняв, что я его проверяю. Пусть Настюха не маленькая девочка, но ревновала она далеко не по-детски. Бывало, позвонит мужу и давая допрашивать. Если он давал знать, что дома я, то она требовала передать трубку. А как я приходила к себе домой, то допросы начинались и со мной. Пара вахтовых смен прошли хорошо, нам даже удалось подружиться. Подходила к концу третья смена Насти, и Валя предложил в честь этого события выпить бокал другой. Посидели, потянули венца, душевно поговорили. Все было. Было бы замечательно, если бы не одно «но». Утром я проснулась в его постели. Так стыдно мне еще никогда не было. А когда сестра решила позвонить, я вовсе готова была сквозь землю провалиться. В тот день, заходя в здание своей общаги, я ревела на ходу. Наконец я решила, что когда сестра приедет, поведу ей правду матку. В том виде, в каком она есть. Об отношениях с Валей не могло быть и речи. А вечно скрывать от Настюхи такую оплошность я тоже не собиралась. Настал назначенный день. Сестра приехала и даже не забыла отдать деньги за уборку. Я разревелась и открыла ей тайну. Но ответ сестры удивил меня. Она сказала, что обо всем уже наслышано. Оказывается, Валя тоже не стал держать все в секрете. Вот только подал это так, будто я чуть ли не сама лезла ему в штаны. Будто тогда я жутко напилась и сама в конце концов прыгнула к нему в кровать. И вот, будто в тот день она зашла ко мне отдать заработанные деньги и взглянуть в глаза. В конце нашей встречи она заботливо подчеркнула, будто бы рада, что у меня хватило совести во всем сознаться. «Я и не припомню, что сказала в ответ, но тогда все слова не имели никакого веса». Сестра развернулась и вышла. Все мои СМСки она оставляла без ответа, а вскоре его все заблокировала симку и сменила номер. Несколько раз я заезжала к ней в квартиру, но каждый раз дверь открывал Вале и предупреждал, что не стоит их доставать. На мой вопрос о его наглой лжи он ничего не отвечал. Зато в ближайшее время мне перезвонила Настя. Если будешь писать моему мужу, расскажу обо всем родителям. Я не сомневалась, что сама мама после таких известий умрет от стыда. Как итог, я потеряла общение с близким мне человеком из-за одной глупой случайной ошибки. Теперь я терпеть не могу ее мужа, а по сестре же безумно соскучилась. Очень надеюсь, что когда-нибудь она сможет меня простить.